Меня зовут Радагаст и сегодняшнюю субботу я объявляю пятницей, пятницу не успел. Беседовать в этот солнечный день мы будем с вами о деньгах. Нет, без ссылок на OnlyFans и Patreon, а просто в виде рассуждений и объяснений о том, что это такое, зачем они нужны или не нужны в настольных ролевых играх. Поехали. Значит, если зайти на Википедию или даже там какой-то учебник по экономике открыть, там будет куча всего, что вам совсем не нужно, начиная со скруплезного разбора глубинных различий тех денег, которые чем-то обеспечены, там, скажем, золотых слитков, да, или нетоварных, фиатных и так далее денег. На самом деле это все ерунда. Ну, то есть, эм, на уровне тех процессов, до которых вы докопаетесь в рамках э, игровых, это все одно и то же. Напомню замечательную ситуацию, что э, одним из первых в Европе нетоварные деньги ввел император Диоклетиан, и сделан это очень просто. Тем торговцам, что отказывались брать его новые облегченные монеты, он пообещал смертную казнь, после чего проблема как-то вот сразу рассосалась естественным образом. Вот, вот так вот оно и работает, так оно и будет работать, тем более уже в э, каком-то более фэнтезийном или, э, или сэ, фэнтезийном сеттинге, или сеттинге будущего, или прошлого, или еще каком. Более того, в экономике действуют и обратные процессы. Вот, скажем, если у вас есть в кармане несколько хороших полновесных монет и несколько плохих, таких тоненьких, то э, какими вы сначала будете расплачиваться? Плохими, конечно, потому что хорошие вы хотите себе оставить. И тем самым вы же и обеспечиваете новым, легким, плохим монеткам стабильную циркуляцию. Деньгами можно платить за товары, обменивать их вне зависимости от сиюминутных надобностей, того, с кем заключается сделка. Вот, скажем, пошел я на рынок, купил сыр у тетки, которая там сыром торгует, отдал деньги, на что она их потратит, мне все равно, это не моя забота. В игровом контексте деньги получаются и таким расходником, то есть пошел там в трактир юбилейный квест отметить, заплатил пару монет, захотел... Эм... Узнать портовые слухи, отдал монетку там местному алкашу, захотел новые ботинки, понес деньги в магазин и так далее. В этой ипостаси использование денег, за исключениями настолько экзотичными, что я даже не могу сейчас на навскидку ни одного выдумать, все скатывается в одну из следующих ситуаций. Первая Ситуации, используемые только как аргумент в спорах, а на практике не возникающие никогда. Это э, у нас вот во, во, во внешнем, скажем так, сеттинге у нас бывает такое, что там ходишь-ходишь в одной и той же обуви или там в одних и тех же джинсах, а потом раз и там в них дырка образуется и надо идти новые покупать. Таких квестов за игровым столом не бывает. Ну не бывает. И если персонажи хотят что-то купить, то это или что-то совсем уж какое-то особенное, экзотическое, квестовое, или это что-то им нужное в данный момент. Просто так взять и от скуки пойти купить майку с клевой надписью, такого просто не бывает. Если хотите убедить меня в обратном, я готов. Кидайте сразу только пруф пики. Может хоть на старости лет я увижу хоть один лист персонажа, в котором будет записано больше двух пар штанов. Или ботинок, там туфель. Да? Вторая группа, это микроменеджмент. То есть там вот, получил герой награду в тысячу золотых за квест. Все, пошел пообедать. Заплатил 2 медика за хлеб и 7 за выпивку. Итого 9 копеек. И осталось у него 999 золотых рублей и 91 медная копейка. Не 90, не 92, а именно 91. Очень важно это знать. На самом деле нет. Микроменеджмент это вообще всегда дорога в никуда. Потому что живой, такой ведущий, весь полный возвышенными идеями и мечтами, он сидит и тратит кучу сил на то, чтобы сделать вид, что он калькулятор. Естественно, получается, это плохо. Калькуляторы из людей вообще как бы так себе, честно скажем. А если игрокам это не нужно, то, ну, жалко, что вы тратите силы на ерунду. А если игрокам это нужно, они все равно сбегут от вас к компьютерным игрушкам, потому что то же самое там сделано гораздо лучше и срабатывает без тормозов за доли секунды. И последняя группа это декорации и антураж. Скажем, опять-таки прошли мы квест. За квест заплатили золотым слитком в форме усов короля. И его надо сначала разменять на мотки адамантовой стружки. И от, от одного из этих мотков надо отмотать пару метров поменять на мешок сушеных жаб и на горсть жемчужин. Жабами за пиво, за еду, за постоялый двор нужно платить, а жемчужины нужны на лечение, потому что служители церкви исцеляющего света жаб не берут. Не любят они жаб, так уж получилось. Это все просто замечательно в рамках фестивального ваншота, когда вы собрали людей именно вот поиграть от и до на несколько часов, Хотите их развлечь э, и хотите развлечься самому, хотите понтануться своим красочным сеттингом. И когда в сюжет модуля вы уже вшили попытку игроков поменять стружку на жаб, и ответная попытка какого-то ключевого непися подсунуть им по дешевке вместо сушеных жаб, уснувших на, на зиму лягушек и так далее. И это именно делает этого непися ключевым и дальше у них есть какие-то связи. В рамках более длительной игры вы просто задолбаетесь. И как ведущий, и как игрок. Помнить, за сколько там локтей стружки идет горсть жаб и где надо чем платить. Ну, извините, так уж получается. Хорошо, идем дальше. Еще для чего вообще вот деньги нужны? Их можно копить. Ну или в более общем случае как-то разносить по времени момент их получения и момент траты. Скажем, если я захочу купить себе машину, я не смогу это сделать с зарплаты. мне нужно откладывать, планировать, копить, ну или наоборот, брать взаймы и потом отдавать. Если бы денег не было совсем, ну как концепции, не у меня лично, а вообще, то э, надо было бы это делать чем-то другим. Но чем? Деньги как раз и хороши тем, что они хорошо хранятся, это достаточно компактно получается и довольно надежно. К этому мы сейчас еще вернемся. Правильно сделанные даже ну, бумажные, то что мы называем бумажными банкнотами, там конечно далеко не только бумага. Про, если они правильно сделаны, то их даже мыши не едят. А какая-нибудь там золотая или бронзовая монета, она может пролежать безо всякой защиты в земле или даже в воде, даже в соленой воде может пролежать сотни и тысячи лет. Зерно, мука, рыба, мясо, практически любые продукты хранятся существенно хуже. Нужно создавать правильные условия хранения, следить за ними. И все равно что-то будет усыхать, что-то подгнивать, улетучиваться или просто портиться. С деньгами такого не происходит. Какие последствия у этого? Самое простое, что если вместо целого амбара с мукой у нас есть небольшой, легко сдвигаемый сундучок с монетами и камнями, то на освободившееся от проблем с хранением муки места у нас заходят всевозможные желающие этот сундучок как-то сдвинуть поближе к себе и подальше от нас. Деньги сравнительно мобильны, что сразу и удобно, и опасно. И накопления, они как бы опасны всегда, но в условиях фэнтезийных. С их нечеткими законами, со слабоватой уголовно пенитенциарной системой, с обилием волшебных каких-то труднопредсказуемых фокусов. Они опасны вдвойне, втройне и даже в пятерне. Думайте, конечно, сами, но, возможно, все будет настолько плохо, что копить будет иметь смысл только в более труднопохищаемых и неотчуждаемых вещах, скажем, в недвижимости. Продал амбар с мукой, купил дом у соседа. Продал на следующий год еще один полный амбар, купил еще один дом и так далее. Потом там продал 10 домов и купил, что там тебе надо было, замок или робу архимага. Сейчас, кстати, в некоторых странах так и происходит. То есть по закону вводятся новые хитрые там налоги на имущество и в том числе просто на владение деньгами. Вот лежит у тебя на счету какая-то там сумма. Если она э, достаточно большая, с какой-то отметки начиная государство использует этот, э, ну, эту твою сумму как свой сберсчет и снимает каждый год по несколько процентов. Это толкает людей, раньше не считавших себя богатыми, вкладываться во что-то, необлагаемое такими штрафами. Ну, возможно, в другой стране. Ну, а как бы те, кто уже был богат, они в полной безопасности, потому что у них все давно уже схвачено и растыкано по темным углу. С другой стороны, зачем копить? На что? Вот вне игры я могу вот на машину накопить, да, там на квартиру, на дом. Замок можно купить. Настоящий старый замок в хорошем состоянии за миллион евро я недавно э, узнал. Вот реально есть сайты, на которых вот нажмите сюда, чтобы купить замок. Ну, миллиона у меня пока что нет, но как только появится, я обязательно куплю себе замок, проведу туда интернет, подниму мост и э, все, буду там себе башню обустраивать. С библиотекой. В подземельях и драконах. Э, за единственным исключением, кроме полного латного доспеха, на который традиционно начинающему танку не хватает. Кроме латного доспеха копить можно только или на магашмод, который далеко не у всех мастеров, далеко не во всех модулях и далеко не во всех сеттингах вообще продается свободно. Или на сервис. То есть за деньги там можно нанять себе команду матросов или бригаду каменщиков или песцов или что-то еще и дальше что-то с ними делать. И если нет магазинов таких открытых с волшебными вещами за сотни тысяч и миллионы золотых игровых рублей и нет каких-то целей вроде там создания сети окопов возле города или постройки замка, смысла в накоплениях для игровых персонажей, ну, просто нет. Если вы постоянно ходите по подземельям, получаете новый шмот и обвес оттуда, то зачем вам вообще деньги? Деньги не нужны. И последняя сторона на сегодня, оборотно, о заработке. То есть, как вообще зарабатываются деньги. Эм, вообще так, вот шаг назад, если сделать, то есть куча разных моделей того, что такое вообще деньги. Кто-то считает их, скажем, такой же счетной единицей, как метр или килограмм. И ну, в некоторых особенно стабильных ситуациях такой взгляд э, даже, даже работает. То есть, как бы, если на рынке всегда есть картошка, и ее там всегда можно купить по 50 рублей за кило, то как бы, почему бы и нет? Это такая абстракция, которая упрощает жизнь, и не нужно считать, что бутылка виски, скажем, стоит 10 килограмм картошки. Хотя, ну, в каком-то смысле это действительно так. Потому что если у меня есть 500 рублей, с которыми я пошел на рынок, ну или в, в магазин, то либо 10 килограмм картошки, либо одна бутылка виски. То есть как, тут, тут я должен выбирать, но осторожно. Карл Маркс, которого экономисты и антропологи все еще весьма уважают, он считал, что деньги это такой концентрат труда. То есть я вот ударно поработал, заработал, вот это вот э, э, мой труд в виде 500 рублей, и я могу их обменять на аналогичный труд картофельного фермера или производителя виски. Такие модели позволяют объяснить, скажем, почему виски, которые нужно вести с другого конца света, стоят дороже разливаемого в том же городе, потому что туда еще вложен труд того, кто его э, вез. Или почему более вкусные сорта картошки стоят дороже, потому что опять-таки тот, кто занимался этой картошкой, он как бы вот заморочился, озаботился тем, чтобы посадить какой-то более, более крутой сорт, возможно там как-то укрывая его на зиму или там еще чего, чего они там делают с картошкой. Но когда на импортные виски начинают накладываться санкции, а с картофелем случается такой урожай, что его просто хранить уже негде, то такие модели, ну, немножко они начинают расползаться по швам. То есть складываются ситуации, которые эти модели не моделируют. Аналогичное расползание начинается и в ролевых играх, когда персонажи пытаются заработать нестандартным способом, то есть каким-то способом, который не был запланирован правилами. В «Подземельях и драконах» цифры более-менее вменяемые, что дает возможность людям с большой тягой к математике и с бездонным просто запасом сил проводить расчеты. То есть на ютубе на том же можно найти подробнейшие рассказы о том, как фермер может купить тонну зерна и там, пару мулов, сколько он заработает на этом э, за год с мельницей, сколько без мельницы. И так далее. Про свой собственный опыт с расписыванием военного бюджета водной империи я уже рассказывал дважды. С волшебными расходниками уже все довольно плохо. То есть пока у нас есть ситуация, что вот, вот э, здесь вот продается эм, э, зелье лечения. У нас есть партия, у которой вот едва-едва хватает на два зелья лечения на всех. Э, то все хорошо, концы с концами стыкуются. Когда у героев появляются рычаги для более масштабных операций, надо моделировать рынок. А это сложно и многим не под силу, даже если в желание было. То есть, ну скажем, вот есть у вас эм, волшебный магазин. Он продает простые зелья лечения по 50 э, золотых рублей. Что будет, если открыть свою лавку, где они будут по 40? Или даже еще проще, чисто вот на деньгах, просто пойти туда тупо и взять и скупить все зелья лечения вообще в городе, которые есть. Создать дефицит и потом продавать их по 70. Или что будет, если все их скупить, а потом поехать э, и у самого входа в подземелье продавать их уже по 100. версии масса и довольно часто тут нужно как бы жонглировать и флафом и кранчем. То есть, если вы как мастер, если у вас вводной во был момент, когда вы разливались с соловьем о том, что самый богатый человек в городе поднялся и сделал бизнес на том, что он продает вино или там муку эльфам, то будьте готовы к тому, что в следующий квест на поиски тайного эльфийского, эльфийского острова игроки просто, ну, персонажи загрузят корабль несколькими тоннами муки, так на всякий случай, как бы. И со стороны кранча тоже как бы очень легко ошибиться с подсчетами и получить ну, либо ерунду, когда вложено много сил, а выгоды абсолютно никакой или даже там э, в два раза меньше, чем э, было вложено. Э, либо наоборот, получится такой э, дикий процент выгоды, что станет непонятно, зачем каждый день подставлять шею троллям в подземелье, когда можно раз в год смотаться с полным трюмом специй, выпивки, ковров или там чего еще, и накупить себе уже из замков, и плащи архимага, и варпальных мечей кладенцов, и наложниц, столько, что весь год будет чем заняться. Насколько я знаю, есть только два таких гарантированных пути с этим как-то справиться, либо э, побеседовать с игроками, просто вот э, отдельно провести беседу о том, во что они хотят играть и исключить этот элемент просто вообще, вычеркнуть. А, а тех, кто будет настаивать на совмещении ДНД с экономической игрой, просто выгнать в, в зашей, такие люди обычно неисправимы, ну зато многочисленные. Либо ввести жесткий хоум рул на бизнес. То есть, скажем, пусть вкладывают сколько хотят туда бабла. И раз в год кидается дайс. И, скажем, выгода вот будет там плюс d 20%. Вроде как и правдоподобно. И не настолько выгодно, чтобы бросать мечи и посохи. Ну и поверх этого всегда можно как-то сюжетно еще рулить. Скажем, там выгода пусть даже кинулась там на 5%. Но, знаете, вот там пиратов у вас развелось. Они у вас половину кораблей увели. Вместе с грузом. Хотите вернуть половину капитала, свистайте всех наверх, поехали биться. В общем-то, в это опять-таки мы и играем. Экономика это довольно сложная и довольно странная наука. Финансовые процессы и институты, рыночные механизмы. Все это можно как-то оцифровывать и использовать в играх, но этим нужно отдельно заморачиваться. Это хорошо получается э, в консольно-компьютерных ролевых играх, где армия игроделов и иллюстраторов делает специально так, что на любом уровне деньги продолжают иметь смысл. Потому что всегда есть вещь, на которую хочется еще поднакопить деньжат, и которой у вас еще нет. И параллельно с этим просто отсутствуют кнопки, там, купить стадо коров или забить грузовой отсек мукой и так далее. И... Хорошо это получается в их полной противоположности, в экономических играх, которые специально сделаны для того, чтобы увидеть рыночные законы в действии и попробовать вот словить волну и срубить бабла без шанса случайно прохлопать чужие миллиарды. В большинстве остальных случаях, особенно в героическом фэнтези, и особенно-особенно в подземельях и драконах, деньги не нужны. С вами был Родогаст, если понравилось, увидимся еще.